23 марта. Температура где-то минус 2-3 градуса. Я в лесу. Такой снегопад идет. Тут лыжня такая. Как бы необеженная. Тут мало кто есть по этой лыжне. Потом периодически проваливаюсь. И боюсь, что вечер она будет занесена полностью. Обратно я поеду по другой дороге. Там уже более протоптанная там Много людей ездит Как официально, не знаю, что это лыжня Я по ней Вчера я по ней катался Мне нравится здесь шоу-лес Более густой И никого нет Вчера вот за два часа я встретил только одного человека На этой лыжне Что меня не может не радовать Хотя не входной, может и за это Но видно, что лыжня Какая-то как бы, Проложенная кем-то Официальные, потому что здесь красные ленточки периодически встречаются. И на озере, когда проезжаешь, там ветки воткнуты, чтобы не, не, не переплыть. Не знаю, как они прокладывают лыжни, это я не, никогда не поднимался и не интересовался. Так, вот. Такая сосенка. Если не ошибаюсь, это место называется Сновая роща. красиво здесь сейчас дальше озеро закончится и будет такая такой непролазный лес Это заячьи следы и тут кругом полно сейчас, особенно когда ехал было солнечно красиво Но не только зайчики там мышки сбегали. и следы были более чуть-чуть сейчас снега запорошило самое интересное что они допустим вот когда бежал это Злужни? Нет, следов, И вот все время так. Седлы начинают отложнее. То есть за не перебегают, как-то по бегут, не знаю. И все время в одной стороне. Тут вот такая красотища. Встретил одного дедушку встретил все-таки сегодня. Он возвращался, ехал обратно. Мегаватт прошел, отличная погодка, кстати. Солнце.